друзья всем привет сегодня я в такой солнечный день вырвался на вырву хочу посмотреть что здесь клюет клюет ли вообще только что проезжал спускался со стороны Бабурки. машины стоят возле первого мостика ну где раньше был мостик соответственно и чуть ближе к дачам тоже машины стоят взял я сегодня спиннинг и буду пробовать ловить на поплопоппер посмотрим что будет из наживки только вымя крашеное взял опарыша не покупал, потому что э, в видео недавно вышло тоже местного рыбака нашего там Саша его зовут и он здесь был вообще поклевки не видел поэтому я решил так тоже в разведку пойти погода просто сегодня обалденная по прогнозу вроде как показывает плюс 3, но вы знаете ветра нет солнце под, подогревает и Блин, не знаю, погода просто обалденная, настроение весеннее, поэтому решил выбраться. Хотя, конечно, еще куча дел дома надо сделать, Ну то фигня все. Хотя бы на полчасика, на часик я сюда загляну, вам покажу, как обстоят здесь дела. Ну, льда вы, соответственно, здесь не увидите, потому что последние дни у нас очень тепло. И по прогнозу также не предвидится морозов, поэтому я думаю, что зимняя рыбалка уже все. Запорожье и за Запорожье области закончили. Скоро у нас будет весенняя рыбалка. Первый выход на воду на лодке. В общем, как-то так. Вот я подхожу к спилиному мостику. Рыбаки есть. Насчет рыбы пока не знаю. А здесь вы знаете, есть остатки льда. Вон видно. Такая матовая поверхность. Это легкий ледик так вот я спросил рыбачка, он говорит, только подошли, пока, понятное дело, клюва не было. Вот сейчас я пойду к тем рыбачкам, узнаю у них, что к чему. Рыбаков много, вот смотрите, ребят, там, там, все что-то там мастерят, Я понимаю, места себе забивают. Добрый день! Хоть поклевывает! Или так, купаете опарышей. Не, ну сегодня погода Это просто погода, шепчет поэтому. Да вот день. тоже. Я с того же расчета думаю, блин, да. будет, не будет, клевать, пофиг. Да. Ну, так я понимаю, ребята тоже нормально. На рыбалку, ну, шашлычки. Да, да. Ну да, люди отдыхают. Да правильно. Да ну уже вроде как по прогнозу не должно быть морозов, поэтому уже скоро должно быть. Не, ну эту неделю еще да, на следующую я смотрел, там уже плюсовая температура, плюс один, плюс два. Это мы да обещаем раннюю весну, потому что там она будет. Апрель вообще жаркие обещают по прогнозу. Да ну хотелось бы потому что в том году очень поздно и на воду вышли. А там уже сразу раз и запрет. Ну да. И все. Ладно, а хорошо. С, с этими законами новыми. Да, да, да, да, да это, блин. Смысле, не, это ну, ну раз надеюсь, раз что они будут кошмарить все-таки тех, кто сети кидает, а не обычных рыбаков. Ну, если нас за эти удочки, я все же и скажу, ловлю на снастки. Мне, наверное, много не надо, в принципе, ради удовольствия. Ну да. да. Тех он не, не трогает. А тех, которые ловят, да, <соединенные> на них охотятся. а вот тоже. Наше, так, непонятные да, законы не, ну, Я думаю, что все по уму будет делать. Потому что против себя настроить такое количество людей, а рыбаков-то у нас в Украине много, поэтому это надо быть умалишенным. Вот, ребят, Слышали, что тоже пока что ничего не клюет, люди отдыхают, но ну, в принципе, ну по такой погоде, конечно, ну грех просто не отдохнуть, не половить рыбку, не попытаться хотя бы половить рыбку. В общем, я сейчас буду пробовать. И пока расскажу немножко о своей снасти. Вот. Спиннинг вот такой, Сатурн 6 Junior Combo, тестом 5-20 грамм. Шнур. 0.14. Вот такой поплапопер. Он скользящий. То есть он так вот двигается. И здесь стопорками застопоренный. То есть я могу регулировать глубину таким образом. И на конце вот крючочек 12 номер. Я его подгрузил. Вот такой подпасочек сделал небольшой. Не знаю, как вот, дробинкой. огрузил чтобы он лучше погружался. Чтобы он не лежал на поверхности воды. Ну и, как я уже говорил ранее, вымя у меня из наживки. Все, сейчас буду пробовать. Сейчас выставлю глубину, наверное, сейчас стоит примерно метр. Я опущу, где-то, наверное, на сантиметров 60 сделаю. Вот так вот. Сейчас будем пробовать. Так, надо отойти, чтобы ветки... Не зацепить Оп. засада в общем при первом забросе у меня запутался шнур а почему запутался потому что на прошлой рыбалке когда в соловинке я пробовал ловить шнур обмерзал соответственно он здесь наш пулю намотался замерзшим и ослабленный Соответственно, не было нормального натяжения. Ну, из-за этого и пошел бородой. Вот, теперь нормально. Вот, теперь будем пробовать. Буду поддергивать, пытаться раздрязнить рыбку, если она есть. Вон, рыбачки ловят на поплавки. но там они окружают полностью по дну. И над грузиком сантиметров 10-22 крючочка у них. Вот Немножко понаблюдаем. Конечно, надо что А мне как-то понравилось. Я вам так и привыкла в голове. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Я по-любому ее забираю. А что он ставит ранее? Очень красиво. И природа, и погода. Вон ребята жарят шашлычок. Ловят рыбку. Ну, как пробуют ловить, да? Будем так говорить сегодня. Очень красиво. Буду кидать немножко по диагонали, чтобы мы не перехлестывались. Да, вон корочки льда, конечно. Все-таки еще есть вон там видно. Только что зацепился за корку. Поппер, кстати, у меня порядка 5 грамм. То есть это обычная пробка с подвина. Там сделал небольшое углубление. Туда вклеил свинец. Сверху его закрепил. Ну и покрасил. Все довольно-таки просто. Погода, ребята, класс. Плюс там костер. Дрова в костре трещат. Красота, просто красота. Поэтому у кого есть возможность, выходите на природу, на рыбалку, даже просто покидать, размять руки после зимы. В прошлом году здесь стояла куча рыбаков, вот просто они толпились на расстоянии там, полуметра друг от друга на той стороне. Там видите, такая как топ небольшая, там тоже стояли по коленам грязи. Тарани было много, даже рыбинспекция гоняла и соответственно, видать из-за этого сделали вырв зимовальной ямой. Хотя она никогда такой не являлась потому что глубины по сути нет рыба тут не держится долгое время она просто периодами зашла отдышалась и дальше пошла но вот такие дела ребят сегодня увидите воды значительно меньше где-то как минимум полметра ушло обычно вот эта вся часть она в воде находится и вода вот здесь прям вот, прям под бережочек становится Что-то у меня поперу шел под воду, думал, что что-то клюнуло. Увы. Пробуем еще раз. Вот видите, скалы. Это единственное место на протяжении всего, всей реки Днепр. А длина у нее более 2000 километров, где скалистые берега. Именно вот здесь, в Запорожье. По преданию, вырва названа так, потому что вот место, где я сейчас нахожусь, вот это это островок. То есть вот здесь переход, был мостик, да, вот его почти спилили. И вот в той стороне тоже был мостик, его полностью спилили, чтобы люди не переходили. Вот это остров. Видно из-за этого, как бы, как кусок земли, вырванный от берега, назвали вырва. А вот там дальше впадает река Верхняя Хортица в Днепр. Здесь я когда маленький был со своими друзьями, когда вода поднимается под самый берег, тут раковые норы были. Сейчас не знаю, но раньше мы вот так вот проходили вдоль берега, насобираем себе раков, потом дома их сварим, красота. Сейчас не знаю, есть они или нет. Мне кажется, что их уже здесь нет. Хотя давно не проверял, это было сколько лет 25 назад, наверное, 30, когда мы это делали. Сейчас надо немножко глубину, наверное, увеличить. Пробую. Может, она ближе к дну держится. Ну, вот сейчас с полной уверенностью можно сказать, что тарани здесь нет, она не зашла. Если поклевки какие-то и будут, то это такие единичные экземпляры, то есть массово она сюда, не заходит еще. Я думаю, может там через недельку, когда тепло уже более-менее или менее будет стабильное, она начнет свое движение, и тогда есть возможность, что она сюда все-таки заскочит. Начинается, вот это больше всего я не люблю, когда рыбаки начинают между собой собачиться. Один приехал, тот, который был раньше, начинает на него бузить, что типа мол, что-то тут не так стало или еще что-то. Блин, ребята, ну вам что, блин, не хватает места. Твою ж дивизию, вы, блин, ссоритесь за какой-то херни. Я понимаю, если к там еще рыба клевала. А так же ни хрена, ну просто отдыхают все. К чему весь этот треп? Вот начинают меряться, блин, одним местом. Дичь какая-то. Я, конечно, сам не люблю, когда прям рядом со мной становится. Либо кидают вот, в метр от моего плавка. Место, которое, допустим, закормлено. Но в данной ситуации ну, просто рыбы-то нет. И судя по тому, что я вижу, он находится ну, не так уж и близко от того человека, который возмущается. В общем, ладно. Будьте терпимее друг к другу. Ребята, у меня сразу, я слышу, это Игорь, у меня сразу ролик из выступления уральских пельменей когда там Рожков был бабушкой и кричал и вот именно, <смех> сразу что-то в голове всплыло. <смех> да, рыбачков много. Смотрите, какая красота, какие скалы. Ух! Мне тоже пригодится. Ну, вы сами видите, сколько сегодня людей. Была бы еще вода, рыбка точно сюда зашла. Вон сколько на том берегу рыбачков, все хотят поймать рыбку. Ну если сидят, наверно что-то шклюет. Вот на этом более глубоком заливчике. С этой стороны идея стоял практически никого ну что друзья все видели сами рыбка клюет слабо вот я только что с ребятами которые на мостике ловили пообщался вот там где мелкая страна, там где вода очень сильно отошла где много людей стоит они говорят что там достают небольшую сладошку тараньку ну не больше поэтому рыбы можно сказать что пока что нет но зато провели замечательно время на воздухе. походу отличная. Да, сейчас уже, конечно, солнышко начинает чуть садиться. Становится холодновато. Но все же. То есть разведку провел. и думаю, информацию вы получите. Пока что сюда ехать смысла нет. но ну Разве что отдохнуть, погулять с семьей, подышать воздухом. Места здесь красивые. Это 100%. Сейчас зайду на пляж Магадан. Покажу его немножко. Поснимаю Хортицу, пляж, профилактория, остров Байду покажу. В общем, кто не Запорожье, тому, я думаю, будет интересно. Как я еще раз повторюсь, места у нас тут действительно красивые. Поэтому есть возможность, приезжайте в Запорожье. Есть где погулять, есть что посмотреть. Хотя это индустриальный центр. И многие думают, что здесь довольно-таки скучно. Но с каждым годом все интереснее, интереснее становится. Вот я на пляже Магадан. На котором провел все свое детство. Юность. Да и в принципе. В зрелом возрасте я тоже тут частенько отдыхаю с семьей. Под Днепру. Под Днепру стоит, честно говоря, корочка льда, вы видите. Вот где блестит просвет и воды. А вот в матовой части стоит ледик небольшой, но стоит. Кто знает историю, в принципе, я думаю, слышали неоднократно, что первая запорская сечь появилась на острове Хортица. На самом деле на самой острове Хортица ее никогда не было. А вот на вот этом острове, да, это остров Байда, назван в честь Байды Вишневецкого, был такой знатный. Я не знаю как шляхтич его назвать или не шляхтич или украинский шляхтич вот, в общем как то так что он якобы на вот этих скалах да, вот здесь возвел как бы крепость которая являлась прообразом запорожской сечи насколько это достоверно я не могу судить ну вроде как раньше этот остров назывался малая хортица и соответственно есть Предположение, что именно вот здесь находилась та первая крепость, которую потом турки разрушили, потому что Байда был далеко не добрячком. Делали набеги, обворовывали всех, кому не попадя. Ну и видно, туркам это надоело, они разрушили это укрепление. Вон, кстати, видно вдалеке вот, пилоны наших новых мостов, которые недавно открыли. Точнее одну часть там моста открыли, а вторую еще, видите, он находится в строительных лесах, догоняют еще ее. Да вот красивейший остров Байда. На острове Хортсы, кстати, сегодня тоже людей довольно таки много. Посмотрю, на машинах там приезжали. Ну, погода хорошая, что дома сидеть. В общем, ребят, кому было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Для меня это действительно важно. Буду стараться снимать как можно больше интересных видео. Данное видео, конечно, было не столько о рыбалке, сколько о погоде. Может быть, чуть об истории, о красотах Запорожья и правого берега со стороны Бабурки. В общем, всем пока, ребят.